5 июня 2021 года в рамках Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции пообщался с представителями крупнейших новостных агентств планеты. В процессе дискуссии российский лидер придрек США участь СССР. Глава российского государства обратил внимание, что Вашингтон, выстраивая свои отношения с другими странами, Уверенной походкой следует курсам Советского Союза. В чем проблема империй? Им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки, этих купим, этих напугаем, с этими договоримся. Уточнил Путин. Президент отметил, что проблемы постепенно нарастают, их становится все больше и больше, а сами они сложнее. Рано или поздно наступает такая ситуация, когда с нагромождением проблем справиться уже нет никакой возможности. Это и есть путь СССР, который повторяют сейчас США. Заметим, что перед этим, выступая на сессии ПМФ, Путин сообщил, что США хотят сдержать развитие России. С его слов, в этом и заключается главная проблема в российско-американских отношениях. Напоминаем, что встреча в верхах между российским лидером и президентом США Джо Байденом, Должна состояться 16 июня в Женеве, Швейцария.